Вы знаете, в этой истории смотришь, что хочешь, что и случается. То вроде лепится, а то не лепится. Тихо! Тихо, тихо, тихо! То все присказка была. Вот! Вот же про кого буду рассказывать. Ладно, скроем. Ловко слеплен. Ну, просто вылета я в молодости. Ну, так я и говорю, что давненько, когда-то в одной весьма пластилиновой местности... Подожди, только ты не пропадай, ладно? Жил да был... Орел-мужчина! Ничего не понимаю! Правда, он не уговаривал некоторые буквы и цифры. И работничек был. Угу, вот именно. Ахрен. Ус послала, так послала. Что ты говоришь, а? Да О, блин, слушай, Про Прошу знакомиться. Моя половина. И пипец, очень секси. Прям секси, прям ды... Маловато будет. Спасибо, мой маньки. Маловато, говорю. Маловато будет. Кого-то, кого ты мне напоминаешь, тетя? Так, попытаемся вспомнить. И вроде, раньше тебя тут не было. Давайте попробуем. Ничего, скоро вспомнишь. У вас все дома? А? Не помню. Да зануда. Ну и ладно. Вот старые веси какие-то, какая-то. И развести сады, И укротить тайфун, Все может магия. Есть у меня диплом, Только вот дело в том, Что всемогущий маг Лишь на бумаге я. Сделать хотел грозу, а получил газу, Розовую козу с желтою полосой Вместо хвоста нога, а на ноге рога Я не хотел бы вновь встретиться с той козой Сделать хотел утюг, слон Сделать хотел утюг, слон получился вдруг Крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы Ночью мне снится сон, плачут коза и слон Плачут и говорят, что с нами сделал ты Субтитры